плод является фактором жизни то есть в течение активного сезона идет смена генераций смена поколений и в зиму соответственно остается одно какое-то одно из последних поколений может быть два последних пчела создает зимний клуб и перезимовывает до следующей весны до следующего сезона для того чтобы возобновить Повторно цикл филогенеза, развития поколений. Но, но, к сожалению, что расплод в пчелином сообществе, в семье, наряду с тем, что это фактор жизни, может быть еще и фактором гибели. Основная, основные болезни расплода, если не все практически, в том числе инвазии типа клеща ворова, трапилилабсклара, размножаются в расплоде, паразитируют его. Ну и, конечно же, если семья сильно сильном поражении, как видно вот на этой картинке, значит, она может быть обречена на погибель. Вот такое вот сочетание интересное. Ну, в природе понятно, как они Обходятся пчелиные семьи, на упреждение роятся в начале еще сезона. Если какой возбудитель и остался в семье, то он в старом гнезде погибает вместе и с пчелой и с расплодом. Там поработает. мыши, моль, то есть вылизывает, вычищает гнездо до следующего заселения. Так, что касается болезней пчел. В природе размножения всего живого происходит огромная перестраховка. Постоянно об этом говорю. Если пчеловод весной, неважно когда, осенью перед тем, как семью формировать и готовить в зиму, или весной после очистительного блета, бывает, что мы можем видеть некоторые особи, ползающие по земле, и среди лета такое наблюдается, как правило, реакция пчеловода обязательно нужно дать что-то такое, чтобы этой картины дальше не видеть. Какую-то процедуру. Как правило, это антибиотики. Антибиотик мощное лечение, все прекрасно знают, спасает миллионы жизней. Но в свое время, когда антибиотики назначались вернее, применялись по назначению, конечно же, это был эффект, это было лекарство, это было лечение. Но затем кому-то пришло в голову проводить профилактику антибиотиками. Ну а профилактика, я вам скажу, это самоубийство. Почему? Почему? Потому что в организме всего живого, взять, например, человека, есть бактерии полезные. Кишечники. Бифитобактерии, кардибобактерии, лактобактерии – это те бактерии, которые принимают уже последний штрих в метаболизме. Если не будет, не будет бактерий в организме, значит мы наблюдаем дезбактериоз, то есть усваиваемость пищи приостанавливается, всасывание крови не будет полезных веществ и так далее. Так вот, применение антибиотика профилактически как раз и наносит ту губительную свою создает губительную среду для полезной нашей микрофлоры. Я часто привожу пример, если два враждующих между собой солдата находятся в одной воронке или в одном окопе, попадает туда снаряд чей-то, неважно, он разрывается, погибает оба. Он там не разбирается, свое, не свое, точно так работает антибиотик в организме живого существа. Попадает, он убивает все, что попадается ему живое на пути. И есть патология, значит, да, организму помогает антибиотик. И в обязательном порядке, если кто использует антибиотики, и для людей в том числе давать перерыв после приема, пятидневного приема для того, чтобы восстановилась кишечная микрофлора. И дай его допустить дезбактериоз. И вот в 2006 году, наконец-то, профилактику антибиотиков ВОЗ запретил. Потому что спустя 10 лет назад нашли антибиотик-резистентную инфекцию. Организм, к тому же ребенок, погиб от той инфекции против которой применялись антибиотики и еще одна проблема антибиотиков в том что он может создавать в конечном итоге и мутантов либо устойчивые формы этой болезни и как результат профилактику антибиотиков спасибо хоть запретили вот в таком на таком этапе уже Почему и жесткие требования всегда к антибиотикам? Очень часто можно слышать, ну мы все сталкиваемся, пчеловоды, когда сдаем мед, если не дай бог, какие-то следы антибиотиков, товарный мед бракуют, Либо вводят его в разряд таких вот ну, низкопробных и низкосортных, соответственно, цена уже меньше. Так вот, любое... Присутствие небольших доз антибиотика вызывает, как ни странно, в организме живого выделение, вырабатывание веществ бактерицидного действия антител. То есть антибиотик в небольших дозах может укреплять иммунитет. Вырабатываются антитела, но против чего эти антитела вырабатываются? Против присутствия этого антибиотика. И поэтому, если организм заболел, и нужно вмешательство этого антибиотика, а оно будет бесполезно, потому что там, профилактически когда-то принимая, организм выработал против него антитела. Что значит применение? Ну Мы же сейчас тоже медики, самолечение присутствует. Ну, в организме то, что я сказал, мы наблюдаем. И антибиотик резистентная инфекция, я об этом уже перед этим сказал. Так, эволюция выживания в пчелином сообществе. Понятно, как и всего живого. Пчелы начали болеть тогда, когда мы их начали лечить. Поэтому не, не усердствуйте, не, не злоупотребляйте лечением. Самое важное – не лечить уже следствие, а не дать заболеть. То есть работать на упреждение. А это профилактика. И профилактика в природе мы знаем была какая. Раение. Семья отраилась, профилактически начала жизнь на новом месте. Если какой возбудитель и унесла с собой в небольшом количестве, то происходила иммунизация. Не вакцинация, а иммунизация. Вакцинация была в лице вот этого небольшого количества болезнетворных микробов, которые вызывали в организме пчелы они присутствовали в небольшом количестве. Вырабатывание клеток специальных. Это фагоцитоз и химическая реакция или гуморальный иммунитет. Дальше будет там, поговорим об этом. Что означает возбудитель есть, а болезни нет. Вот до этого состояния пчеловоды и наука должны довести положение в семьях. Возбудитель есть абсолютно всех болезней везде. Если взять забор воздуха из легких человека, лекцию я слушал Гордомысовой, профессора нутрициолога, и там рядали о ее. Так вот если взять забор воздуха из организма человека, там присутствуют абсолютно из легких, абсолютно все возбудители болезней, но не болеет организм, потому что эти возбудители капсулированы интерферонами нашего иммунитета. Поэтому его нужно и держать, как положено, на, на должном уровне. Это же касается и пчел. И что означает возбудитель есть, а болезни нет. В природе страны тропиков, постоянно я об этом говорю, есть ворова, но нет воротоза. Основной способ борьбы с этой болезнью у пчел – в дикой природе это раение. Улетели, все бросили в гнезде, раение там минимум три. Произошло и деление в природе, и одновременно профилактика болезней. Так, ну вот, а теперь о самом страшном. Американский нелец, злокачественный нелец, понятно, слово злокачественный как приговор, говорит сам за себя. Болезни излечима Рекомендации ветеринарной медицины у нас. Сколько я литературы не встречал, на своем пути практическом, сжечь, семью сжечь, перекопать, перепахать, перекосить все. Короче говоря, никакого лечения, никаких средств против этой болезни и лекарств не существует. Лет 15 назад последний был у меня американский нелец. Его не спутаешь ни с какими другими нельцами, потому что на пасеку, если несколько семей больных, заходишь вечером, особенно при вентиляции и пчелами, и там то, что они принесли за день, проходя мимо улья, уже из улья несет этот э, запах столярного клея. Понятно, что его ничем не спутаешь. Ну и такой вид он имеет, если кто-то у себя на пасеке может, не дай бог, встречать. Это американский гнелец. Как вышел я из положения? А было 50% поражения семей, и те были такие, ну, более легкая стадия. Конечно же, был применен безрасплодный период. Хорошо попал, попала эта тема, я не, уже не надеялся ни на что. Хотел на пасеке поставить крест и начать с нуля со следующего года, но безрасплодный период включал логику меня больше всего поразила и натолкнула на мысль о вот такая картина: берешь рамку с расплодом, пораженным гнильцом, и вот выходит 4, допустим, три ячейки поражены гнильцом, но ну, вот такой вот кисель с печенью вытаскиваешь. Но рядом стоящие, рядом, на, на, на которые находятся личинки, выходит абсолютно здоровое пчела. Начал крутить историю его этиологии, патогенез. Где он появляется, как, что причина. Оказывается, в возрасте трехдневного возраста, первые три дня личиночной стадии, когда пчел, пчелы-кормилицы кормят маточным молочком этих младших личинок, личинок младшего возраста. Гнильцом, в общем, ни одной болезнью расплода личинки не болеют. Почему? Потому что единственный корм маточное молочко. Противовирусный фактор присутствие кетодеценовой кислоты. Все, там даже вирусы не подходи. Затем, когда переводят пчелиную семью на медопереговую смесь, вот тут, здравствуйте, имеем неприятность. Но. Кормились личинки, так, по здравому смыслу, по большому счету, все одинаково. Все одинаково. Получали, получали те же корма, те же возбудители присутствовали, но почему-то две заболело, даже три. Четвертая выходит рядом в этом окружении абсолютно здоровая. Абсолютно здоровая. Значит, не случайно в природе обгуливаются матки. Раньше было с 10 трутнями, сейчас уже с 20-40 оказывается. И не только по причине того, чтобы не было близкородственных контактов при спаривании. А еще вот и по этой причине. По причине того, что каждый трутень а в семье наблюдается партеногенез. отцовщины, то есть у трутней нет. Матери, но есть дед. Есть дед, затем прадеды, прадеды, прадеды. И каждый прадед, дед передавал свою генетику, свои наборы физиологических возможностей, свои вот эти вот тонкости. И, соответственно, из поколения в поколение это передавалось. И вот, возможно, по линии какого-то трутня или трутней выжившие личинки имели стойкую, стойкость против возбудителя, против возбудителя. И уже когда матку садишь в изолятор или матку уничтожаешь вообще, проходит какой-то длительный период до месяца, выходят все, которые выжили. Погибшие личинки, соответственно, затем пересыхают, высыхают, и их вычищают пропорисуют затем эту, эти ячейки. Я очень часто занимал, э, оставлял даже на этих, на этих ячейках дозимовывать. Зимовали они новых, но сезон доходил на этих ячейках. А затем читаю громова Если у кого есть болезни вредителей, оказывается в погибших личинках американского нитца образуются затем анти, вещества антибиотических свойств, препятствующих повторному возобновлению, то есть рецидива болезни. Не знаю, что сработало. Победители не судят. Но вот эта колония выживших пчел, при затем вновь появившейся плодной матке, желательно, конечно, свящевую, чтобы был безрасплодный период где-то до месяца, либо подгадать, когда мы в клеточку, в изолятор садим матку, тоже где-то до этого периода. Не две недели подержали при вельце, затем выпустили, конечно, сразу пойдет рецидив. А именно вот такой длительный период. Весь расплод выйдет, чтобы они ячейки все вырезали. Есть такие а ячейки, которые они и запечатывают даже. Так вот, выжившая эта колония пчел, затем формирует оставшуюся клуб, оставшуюся семейку. Начинает матка Новая сеть, возобновляется яйцекладка. И вот возможно, не буду утверждать, что это так, моя версия, но возможно, передавая, уже когда начинает кормить маточным молочком, это выжившая колония пчел-кормилец после гнельцовой проблемы, выкармливая маточным молочком, то там первое поколение от новой матки, возможно, через маточное молочко передает состояние физиологии по резистентности, по устойчивости к этому заболеванию. Дай Бог, чтобы это было так. Может, совпадение, может, что-то сработало еще. Но победители не судят. Все, до сегодняшнего дня я знаю, как с этой проблемой бороться на упреждение. Ни разу гнильца не было. Если появляется незначительные какие-то очаги подозрительные, провалы этих крышечек, или открытая крышечка, и там этот хвостик торчит, мешочатый расплод, в небольшом количестве сигнал. Это сигнал к тому, что пчеловод должен принять срочные меры. Матку можно изолировать всего на 10 дней. Сделать перевес кормилец по отношению к следующим Молодняку, который будет уже после того, как мы выпустим матку с изолятом. Перевес кормилиц. И они перебьют эту, эту патологию. Я говорю за скосфероз. Когда появляется по трутневому расплоду первые очаги трутневого расплода, пораженного, это еще не болезнь. Это сигнал тому, что семья на пределе энергетической своих энергетических возможностей значит нужно принять меры никаких расширений стимуляций для яйцекладки просто сократить на расплоде пчела чтобы до воспитывала даже можно матку не заключать в изолятор. главное чтобы не расширять и вот результат но самое важное если у кого-то будут сомнения по эффективности я брал от пчеловодов тех, кто Планировал гнельцовой семьи сжать, я брал к себе на оздоровление. Ну, в лесу я живу, возможно, изолирована эта территория, так, относительно изолирована. И по сегодняшний день я не знаю, что это такое. Всегда сработать на упреждение, не ждать, не ждать, пока вот такая картина будет. Тут уже все, тут никаких изоляций кратковременных не, не применять, не помогут. Это уже беда. Тут только уничтожение матки или длительный безрасплодный период до месяца. Ну, в общем, рассказывать можно очень долго. Так, смотрим дальше. пчели на матки. Ну так, поверхность я сейчас я скажу об этом. Причина преждевременного нарушения есть Интеролит. Частенько я на... Ну, это значит? Кишечник. Когда-нибудь нарисую на доске. Кишечник находятся над яйцеводами, над яичником у матки и над яйцеводами. И вот каловые, образование каловых камней в кишечнике, смотря по какой, какой они массы и по объему, размерами, могут давить на яйцеводы, парные или, или не парный. И, соответственно, у матки наблюдается нарушение яйцегладки. Могут быть пропуски, в природе, я смотрел, сколько про энтомологии а насекомых. В природе никогда не держат семьи старых репродукторов. Всегда заканчивается их жизнь, их биоресурс, не по их старости, а по решению сообщества. У пчел, когда выходит, я наблюдал, выходит матка. Рой со старой маткой в конце сезона очень часто маток меняли, очень часто. Уже она и в зиму шла молодая. Ну и те с молодыми матками, которыми вышли, с молодыми тоже идут в зиму, соответственно, молодые. И так из года в год. Считаю, что это мощнейшая профилактика для выживания в природе. Так, теперь... Тоже интересная штука. Объективные субъективные причины появления болезни и расплода. Перед этим, какие болезни расплодов? Американский нелец, понятно. Все мы их знаем, не дай бог, просто чтобы знали, хотя бы слышали. Европейский и расплод, аскосфероз, аспергелез. Так вот, причины, причины появления болезни расплода. Стимуляция слабых отводков ранней весной. Стимуляцию, да. Если стимуляцию уж пчеловод и делает, уже у него руки чешутся, эту стимуляцию, то делать стимуляцию сильным семьям, сильным. Там есть кому кормить первое поколение, и затем и второе поколение. А после того, как появится излишки расплода, можно помочь слабым отводкам. Но не слабые отводки стимулировать, как это в практике пчеловоды применяют. И подогревы, и баночки с сиропом. Ну, хорошо, да, получилось. Матку убедили матку, семью пчелиную, что хорошо, климат, микроклимат хороший. Матка насеяла. А кто будет кормить? Причина болезни расплода недокормена личинка. И недокормы бывает не только потому, что нет самих кормов, а потому, что нет кормилиц. Во-первых, некому обогревать, во-вторых, некому кормить. А в-третьих, почему крайние личинки всегда болеют? Первое. И трудневый раствор всегда считается как источник, источник болезней, Потому что на периферии, если личинки попадают вот в возрасте кормления, вот, до запечатывания, а попадают в температурную зону меньше, чем центр клуба, 36, а где-то 35. Так вот, если снижается температура в зоне воспитания и кормления расплода открытого хотя бы на 1 градус, усваиваемость белка снижается на 30%. Вот и причина вот такой беды, что слабые отводки, единственный выход запустить их в полноценное существование дальше в сезоне, это в паре с сильной семьей. Этот дуэт хорошо сработает, как часы, причем без безошибочно. Ну и двухматочный старт, как бы я ни пропагандировал, вот смотрите, двухматочный старт весной может быть оказаться причиной болезни расплода, как раз по той же самой вине и Такая картина и наблюдается. Две матки стартуют в одной семье, а она слабенькая. Две матки в одной семье в весеннем старте не означает автоматическое увеличение семьи в два раза. Пчелы делают пчел, а не матки. Поэтому слабые семьи никогда не стартуйте весной в, в двух маточном режиме. Особенно если они были изолированы. Потому что... Матка, выпущенная сразу после чистительного блета весной, она не раскачивается 300 в день, 500, 1000. Она сразу включает форсаж и начинает с 1000 в течение недели и выходит на полную яйцекладку, на все, что она способна. Поэтому никогда не, не играйтесь, пускай это у вас количественная ситуация. Не волнует, вы, вы затем восстановите количество на пасеке, но полноценно. В противном случае можно попасть на неприятность. Ну и высокая яйценоскость матки. Тоже казалось бы. Ну, ну все мы за этим гоняемся. Как можно высокая яйценоскость, как показывают рамки, такие от бруска до бруска. Ну, кто не мечтает о такой матке. Ну, смотрите, бывает вот такая неприятность, что высокая. Яйценоская матка может быть тоже причина этой болезни. А причина болезни появляется всегда, когда в семье наблюдается диспропорция, нарушение баланса кормилец по отношению к выкармливым личинкам. А это как раз может получиться вот в этой ситуации. То есть конечный результат все равно – недокорм, личина. Ну и две болезни – Воротоз и назематоз. Воротоз уже нам намулил глаза и, и слух. Постоянно о нем разговор. Самые коварные две болезни, я их вывел в, отдельные, в отдельный комментарий. Почему? Потому что если с болезнью расплода можно в течение сезона проблему решить как-то за счет смены поколений, есть период, есть лето, можно выхватить такой момент, потому что меняется еще поколение, то воротоз и назематоз опасны как раз зим, осенне-зимний период, потому что в зиму идет семья на последнем одном-двух поколениях, и если мы, соответственно, не провели нужную обработку от этих болезней, мы можем получить неприятность в виде ослабления и даже гибели семей в весне. Поэтому эти два, две коварные болезни, акнозематоза еще наземоцерана, в Содружество вступила, хотя они антагонисты, но не легче ни пчеловодам, ни пчелам от этого. Значит, особое внимание уделить этим болезням. Будем об этом еще не раз говорить, не хочу останавливаться на... подробно на них. Единственное, скажу о воротозе, что в последнее время воротоз, борьба с воротозом мне напоминает, ну, как у Гугаля мертвые души Плюшкин, по-моему, от жадности по ночам деньги считал. И когда пятак упустил, упустил пятак, и он зажигает сторубелку, его ищет. Так вот это сейчас мы так обрабатываем. Точно клеща. Все лето нам то некогда, то с выроением боремся, то под медосбор готовим семьи. Подходит конец лета, осень, мы начинаем гадить со всех пушек, со всех лекарств, какие только у нас в распоряжении. И получается, что и семья пошла, может быть, не так причинил бы ущерб ей, ущерб воротоз, более-менее, как затем вот уничтожая сам пчеловод с такими многократными обработками. Не забываем, что любой акарицид является автоматически инсектицидом, даже если это щавелевая кислота, муравиная или молочная, эти органики. Все равно это не, не мед. Стимулирующие подкормки. Ну, Владимир Егоры, тоже, в принципе о чем я перед этим сказал? Владимир если в зиму допускается Зимовка на частично на чистом углеводе, на сахаре, особенно там, где на зимотозная ситуация на пасеках, желательно, чтобы частично натуральная корма заменить на сахар и центральные рамки, чтобы пол зимы первый пол и кишечник поменьше был заполнен и сахар создает нейтральную среду в средней кишке, где назема не сильно то хочет размножаться. поэтому не в зиму можно суррогатные, имеется в виду сахарная зимовка, а вот начинается весна и расплод Никаких суррогатных вот этих добавок. Очень часто сталкиваемся мы с тем, что как можно больше всего и сахарной стимуляции, ну углевод, ладно, ликоген нужно пополнять в организме пчелы углевод, виде сахара не так болезненно сработает как начинаем мы сахарную не сахарную пудру а сухой дрожжи пивные дрожжи пекарские сухое молоко яичный порошок и так далее вместо белка ну дорогие мои это, это не тот белок который поможет в формировании физиологии личинки это белок и народный а тем более если весной дают Эту смесь, ее должна будет усваивать зимняя пчела. Она даже пыльцу не усваивает. Старая пчела, чтобы вы знали. Не говоря уже об этих, об этих Вот что, что мы видим на этом слайде? Стояла Слева стояла семья. Развивалась на двух матках. Стояло четыре, бывает и пять корпусов. Рамка, короче, у меня на 100 миллиметров, пускай сразу у кого-то данные не, не сильно волнуются. Вот 4 корпуса. За 50 дней в среднем от начала старта маток двух в этой семье 23-26 рамок разного возрастного расклона. В середине мая, где-то. Примерно, ну, где-то около 50 дней, получается, после выпуска маток идет развитие. Формирую отводок рядом сразу же на двух этих старых матках.